всем привет гулял сейчас смотрите что нашел как вы думаете что это такое я знаю что такую может пчел ловит Но зачем она сейчас висит сейчас же зима Интересно, что это такое Высоко сильно Так бы залез Наверное с лестницы кто-то ставил